Уважаемые водомоторники, все обладатели моторов и просто любители активного отдыха. привет! В данном видео речь пойдет про защиту для винта и редуктора на моторе Yamaha 9.9-15 GMH. Речь пойдет про стандартную защиту. Ранее я снимал видео на эту тему, но оно сняло вернее формат записи был не совсем правильный, то есть вертикальная была грузрка. Об этом сделали замечание некоторые пользователи, то есть я решил его переснять спустя какое-то время. В принципе, суть останется та же, просто в этом ролике я расскажу именно про стандартный вариант защиты, как он изготавливается, ну и обо всем остальном. То есть изначально я хотел бы сказать сразу про маркировку. Что такое Я Я ЯШЛП, Я ЯОЛ, то есть я не стал придумать какие-то руки названия для защиты, потому что смысла в этом нет. Чем она проще, тем она лучше, чем она надежнее, соответственно, тем она тоже лучше. То есть, первая буква Я, это касается названия мотора. То есть, в данном случае, Ямаха. То есть, ШЛ, это широкий лепесток. УЛ, это узкий лепесток. И ШЛП, это широкий лепесток с плавниками. То есть, плавники, это вот дополнительные плавники, которые делаются вот в таком формате. Второе сразу бы хотелось отметить по поводу окраски защит То есть на сайте представлены варианты цветов для выбора окраски И некоторые люди задают вопросы, а стоит ли вообще красить? То есть однозначного ответа на этот вопрос нет Кому-то хочется в черный цвет покрасить Кому-то в красный, кому-то в синий, кому-то вот просто в кремовый Там еще добавлен цвет, такой молотковый эффект называется Здесь советовать не буду, то есть на ваше усмотрение Но учитывать этот момент, что при ударах о подводные препятствия да, краска будет сдираться с этих мест, поэтому здесь надо понимать, что либо это придется самим потом подкрашивать, либо просто заказывать в виде. Это уже входит в стоимость изготовления и соответственно потом просто дополнительно носить игру на места, которые были обцарапаны. А второй момент касаемо изготовления на другие моторы, сразу скажу, да это возможно, но нужно будет предоставить сам мотор. Если его нет в каталоге для выбора защиты, то нужен будет сам мотор. Я нахожусь в городе <coughs> Ухтанг, поэтому если у вас есть возможность привезти мотор для точного изготовления, привозите. Если вы находитесь в другом городе, то вариант либо ждать пока данный мотор такой модели как у вас появится в наличии, и соответственно я смогу на него сделать, либо обращаться к кому-нибудь другому. А по поводу изготовления все понятно. Третья самая важная особенность, теперь вся защита и включая все три модели, УЛ, ШЛ, ШЛП, они изготавливаются, весь основной у нее конструктив из стали 4 мм. Карманчик на стандартной защите ШЛ изготавливается из 2 мм. Вот этот вот карманчик, вот эта часть, которая продевается на первом. В формате защиты ШЛП данный карманчик изготавливается также из стали четверка и боковые плавники вот эти вот тоже из стали четверка. Второй момент это крепление защиты к самому дойдуду, к корпусу ноги. То есть ранее делалось на пластине. К сожалению, сейчас не осталось показать, но в предыдущем ролике я постараюсь в этот ролик ставить изображение крепления данной защиты в предыдущем варианте за интерпретационную плиту. Я от него не отказался, но по причине того, что все просят именно в таком формате делать, то есть в это крепление оно также будет доступно, но. Мне кажется, что вот так будет практичнее. И проще, что ли, для сборки. Время сборки также составляет 30-1,5 минуты. 30 секунд полторы минуты. Ничего сложного в этом нет. Все конструктивные особенности, вся ее обтекаемость, все осталось так же, как и было, ничего в этом не поменялось. Также расстояние от нижнего края лепестка до нижней точки локости винта остается прежним ну, в верхнем случае это стандарт а в нижнем случае, давайте я покажу а также ориентировочно 15-18 мм от э, нижней точки лопасти до нижней точки лопасти винта вернее пластины до лопасти винта разлет лепестков остается также равен ширине самого винта это либо 9, 10, шаг 11, неважно крепление теперь вот в таком формате будет осуществляться лепестки, которые защищают сам редуктор также они немножко уменьшены по сравнению да, вот с предыдущими вариантами чем это обусловлено То есть, ну, практичностью и меньшей скажем так меньшим сгибанием что ли при ударах меньшей деформации также были моменты вопросы точнее на этим насчет этих моментов у людей то есть в таком варианте вот теперь делается. Uh, повторюсь, опять же, что-то городить, да, вот как был недавно совсем вопрос uh, у человека. Я, говорит, хочу вот сюда, говорит, такую же лопасть, ну, соответственно, лепесток до да, нижний, сделать вот такой вот практически вот до сюда, до края винта. А зачем так и не пояснили. В итоге, ну, человеку я <coughs> объяснил и убедил, что здесь вообще нет необходимости, да, вот сюда такие лопасти огроменные наваривать. Если уж вам и попадается какой-то камень, да, сугубо индивидуальный камень. С каким-нибудь таким вот углом, который вот именно в эту часть повезет, что он ударит, да. Но здесь работает, как бы, он, удар будет либо в форсовую пластину, либо об этот лепесток, либо об карманчик. То есть у вас при движении мотор мало того, что вот так вот в сторону отогнет, еще и приподнимет. То есть здесь понятно, да, повреждений никаких у редуктора не будет. И самый важный момент, надо помнить об этом, что когда вы движетесь на ходу, у вас блокировка мотора обязательно должна быть снята, чтобы при э, столкновении с подводным препятствием у вас мотор свободно откинулся бы. Ну и зафиксировался соответственно в этом положении. Этот момент очень важен, и про него нельзя забывать. То есть на моей практике, лично у меня, был такой случай, это был моторный Сан и защита была на нем, соответственно, не такая, а просто защита была, и вот здесь небольшое перо было сделано. Там вообще сама защита предназначалась для защиты тавтологии, да? А, только редуктора. То есть винт она вообще не защищала никак. То есть винт я на том моторе гнул и коцал. Ну, раза три, наверное. Три раза я то есть, ну и посчитает, да, сколько это денег выходит. В итоге я начал вот что-то материть подобное. И на этом варианте я остановился. И вот про тот случай, то есть э, для, э, скажем так, тех, кто был на реке Ижма и где слияние с рекой Сильью, там есть такой офигенский валун под водой. То есть его даже спад воды, его не видно. Он практически вот так вот под водой торчит. И вот в этот самый валун я на том моторе воткнулся на скорости 35 км в час его задрало у меня полностью вот так вот слетел колпак прям в лодку ну и соответственно мотор заглох. я думал все кранты раздолбал что можно было, нет и мотор посмотрел нога целая, лимфер целый соответственно ну, вмятина была на защите вот в этой части вот в этой части я воткнулся одел колпак, завел мотор в принципе поехал дальше но после этого я стал очень крайне осторожен и прежде чем вот так вот носиться по рекам ну тогда это вообще была первая лодка и второй мотор тогда драйв очень был интересен и я никак не ожидал что я наеду и такой валу не скачу на него при стал осторожен и вам советую в, хотя бы знать немного фарвата реки чтобы по нему двигаться вот на таких скоростях но для тех, кто рыбачит на своих местах, да, определенных, тот знает. Это вот из практики в какой был случай. На этом моторе я тоже ловил очень много камней и подводных. И на перекатах я залетал. Было очень весело и здорово. В предыдущем уроке я показывал, там защита была несколько иная, да, сутким лепестом. И, соответственно, как-то залетев на перекатах и нехилый, пропорхтев по нему, то есть я с глиса не свалился, но я немножко покоцал винт. В целом он живой, опять же повторюсь, да, и не гнутый Но на нем остались небольшие заметки по краям То есть я тот ролик удалять не буду, потому что там всякие разные веселые комментарии добавлялись И есть, поэтому кому надо смотрите, читайте это просто как обновление этого ролика Чтобы было лицеприятно его смотреть И еще один момент, почему лично я делаю защиту из обычной стали, а не из нержавейки Ну, во-первых, это просто, надежно и практично во-вторых, не такая конская цена у меня получается да, в плане там, себестоимости, потому что нержавейка дорогой материал. И могу вас смело заверить, что данной защиты хватит на весь срок службы мотора, и она еще достанется следующему владельцу. Исходя из этого, защита изготовлена из обычной стали. Вот таким образом выглядит окраска в цвет молотковый эффект. То есть он цвет черно-серый. Ну, допустим, по сравнению с черным цветом, да? Приблизительно вот так выглядит упаковка защиты, когда я отправляю ее в регион. То есть, это все обернуто в пузырчатую пленку, либо это такой мягкий полистый материал, в зависимости от того, что у меня в наличии есть обязательно будет присутствовать мешок либо белый, либо зеленый либо темно-зеленый в общем мешки могут быть разные в зависимости от наличия их у меня почему я упаковываю в пузыри либо в мягкую пористую пленку, потому что в любой транспортной компании, любой груз на перекладных к нему относятся небрежно его кидают, бросают и так далее Любое изделие заказчика должно прийти в лицеприятном виде, не поцрапанное, не покорябанное. Соответственно, каждое изделие я упаковываю, но каждое разное изделие я упаковываю по-свойски. Поэтому в данном случае защита упаковывается примерно вот в таком виде. Внутри верхний хомут, сама защита и крепление для защиты на ноге. мотора да, от царапин при одевании снимании защиты то есть в принципе защита зашлифована и не имеет острых углов чтобы при одевании допустим верхней скобы для крепления самой самого основания защиты да между собой то есть как таковых царапин особых не будет это будет только с, будет, если будут цапины такие мелкие очень но тем не менее уже не первый раз задавали вопрос как можно этот момент защитить и избежать да цапань то есть я буду теперь вкладывать в комплект каждому мотору при необходимости. То есть на сайте будет доступна такая опция насчет ленты, да, нужна она вам будет или нет. Если вы посчитаете, что да, вы будете заклеивать эти части металлизированные ленты, то надо будет это указать в заказе. И соответственно я приложу к комплекту необходимые отрезки по длине в комплект к защите. Это будет совершенно бесплатно, то есть... Вам не придется идти в строительный магазин, да, покупать там 50-метровую рулон ленты, чтобы сделать маленькие отрезки, наклеить на мотор, а потом она у вас просто валяться будет, потому как это узкоспециализированное использование этой ленты. Поэтому решил теперь делать так. То есть, если вам будет необходимо, пожалуйста, при заказе, учитывайте моменты, момент, выбирайте, если вам нужна будет лента, поставьте необходимую опцию в заказ. Она бесплатная. То есть, выглядит это вот следующим образом. Заклеивается одна полоса здесь, с загибом на торец другой стороны. Соответственно, с этой стороны также заклеивается часть вот так вот заклеивается и сюда наклеивается. То есть, здесь разрезать ничего не надо, она наклеивается и растягивается очень хорошо и не рвется. Соответственно, на перо будет наклеиваться отрезок. Один вот такой участок вот чуть пошире, края заводится сюда и сюда. С любой стороны можно так делать. Соответственно, с обратной стороны делайте то же самое. Наклеивать отрезок с запуском краев сюда и сюда. Напоминаю, это совершенно бесплатно. Если вам это необходимо, пожалуйста, указывайте при заказе, тогда я обязательно положу в комплект необходимые отрезки чтобы вы смогли уже у себя наклеить их на мотор. Касаемо толщины самих лепестков потому что был вопрос, а покажите пожалуйста действительно ли это так. Ну, вообще я хочу вас заверить, что обманывать смысла нет но для тех кто просит в принципе проблем я об этом не вижу пожалуйста смотрите теперь касаемо изготовления вообще любой защиты на любой лодочный мотор то есть это все делается Вручную и под заказ. То есть если вы будете заказывать защиту на мотор Yamaha, да, 9.9, то естественно это делается вручную под заказ. То есть там от 2 до 3 дней в зависимости от загрузки. Но в основном вот сроки такие. То есть они не оговариваются конкретно, да, вот два дня и все. То есть от и до. Это обусловлено высыханием самого грунта, высыханием краски, если необходимо будет красить, да, и плюс это вручная работа. То есть нет это можно сказать то есть многие пишут да в комментариях там спрашивает а где я могу сказать то есть я всегда в комментариях там указано строчки адрес сайта в лодке .768650.ru, то есть э, я постарался максимально упростить вообще заказ любого изделия не только защиты там есть и регулированные э, каркасы для кресел для капитанских да там тележки под мотор есть стойки под мотор ну всякое разное можно посмотреть выбрать то есть и на данном этапе я даже упразднил, скажем так, регистрацию и сделал оформление заказа в один клик. В принципе, для удобства, потому что люди разные, как бы, и не все с компьютером там, говорят там, на ты, да. То есть им, по идее, нужно там, посмотреть ролики, там, почитать форум, посмотреть ответить что-нибудь, и все. Как бы, и смущается эта регистрация, да и на самом деле это не такой огромный портал, да, чтобы иметь там регистрацию. Регистрацию я оставил для того, чтобы либо что-то если приобретал заказывал то есть ему автоматически будет там, присваиваться персональная скидка то есть если это делать без регистрации то скидки соответственно никакой дальнейшего не будет только для этого и все ну и также без регистрации можно спокойно комментировать прям, конкретно к моделям задавать вопросы либо оставлять свои отзывы комментарии в принципе вот и все если есть вопросы, ну, в принципе, наверное, их и не будет. Я, потому что постарался осветить все моменты, все нюансы. Но если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Можете написать, позвонить. В принципе, на сайте есть все контакты. Можете в комментариях там на том же YouTube, да, оставлять там какие-то вопросы. Но лучше, конечно, это делать на сайте. Вот и, в принципе, наверное, и все. Всем пока!